Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я Данила Константинов. А в эфире у нас историк, философ, социолог, доктор философских наук Игорь Борисович Чубайс. Игорь Борисович, здравствуйте. Добрый день, еще есть хорошее слово Россия вет. Надо, я иногда об этом говорю, иногда нет. В оборот вводить. Давайте вводить. Первый вопрос у меня такой. Вы э, уже знаете, что в Государственную Думу внесен проект закона о запрете публичного отождествления роли советского и нацистского руководства в годы Второй мировой войны. И пока этот законопроект не принят и не обрел силу закона, пока мы свободны в своих размышлениях, могли бы вы сказать, что вы думаете все-таки о роли тех и других в этой войне? Да, замечательный закон, только они забыли указать, что советского народа больше 30 лет не существует, поэтому можно можно говорить там, не знаю, о раках, о еще каких-то народах, которые, которые исчезли. Но если общую такую оценку дать, я бы сказал, что все, что дают, пишет официальная пропаганда, официальные Документы – это какая-то мифология, какое-то язычество, которое очень косвенное отношение имеет к тому огромному трагическому событию, которое мы называем Отечественной войной. Вообще в России главный толкователь таких событий – это всегда были писатели, это всегда была русская литература. И, к сожалению, в Великой Отечественной войне почти таких... Произведения соразмерных этому событию не написано. Там Гроссман «Жизнь и судьба», Виктор Петрович Астафьев «Проклятые убитые» не совсем другого типа произведения. Это Николай Никулин «Воспоминания о войне», это дневник. Вот. Поэтому если говорить о самой войне, это одно, и это недосказано. И, скорее всего, нам так и не удастся отрефлектировать, порассуждать, проанализировать, потому что слишком жесткая была цензура, слишком... Чудовищная была идеология, которая подавляла мысль, и наш страшный исторический опыт, связанный с войной, он остался, ну, как бы остался не прокомментированный и не выявленный. Вот. Если говорить, другая, другая тема, что делает власть, как она использует эту тематику, это событие историческое, как она пытается для себя какие-то дивиденды получить – не отождествлять роль советского народа с, с Третьим Рейхом. Но раз такой закон принимается, значит, кто-то отождествляет, значит, есть какие-то основания. Вот. Потом, если, если не отождествлять, тогда нужно сказать, почему, какие аргументы, или просто по принципу запретить, а то буду наказывать. да. Вот Дума пытается поступить именно таким образом. Нельзя не пущать. Но это самый примитивный способ действия, который порождает всегда обратный эффект и порождает как раз противоположный тип деятельности. Но как можно не отождествлять, что это значит? Дело в том, что, как, как теперь уже можно сказать всем известно, 23 августа 1939 года товарищ Молотов и товарищ Риббентроп подписали в Москве секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа. 50 лет этот э, пакт, э, секретный протокол скрывали, потом был опубликован. Так вот, подписание этого документа означало отождествление Гитлера и Сталина. Кстати, на этом документе, на приложении, на карте, которая прилагалась к секретному протоколу, под подпись стоит Сталина, и это самая большая подпись Сталина, 59 сантиметров. То есть он был, сантиметров, есть он был в таком эмоциональном подъеме, когда одним взмахом пера отхватил огромные территории европейские, которые должны были перейти под контроль СССР. То есть подписание этого протокола означало, что Сталин и Гитлер идут вместе развязывают Вторую мировую войну. Потом 50 лет это скрывали. Потом в 1989 году э, съезд народных депутатов принял постановление, в котором говорится, что этот документ изначально незаконный, неправовой, что страна не была информирована, что он морально осуждается и так далее, и так далее. Потом нам стали говорить, что ну, документы хорошие, правильные, но Сталин и Гитлер люди разные, вот, они даже несовместимы. Ну, в общем, какая-то идет эквилибристика, которую трудно даже как-то логически выверить, но вот сегодня они хотят, чтобы Сталина и Гитлера рядом не ставили. Но ну, понимаете, я бы, может быть, с этим и согласился, но ведь вся эта Европа ставит, вся Европа предлагает, призвала Европарламент, Евросоюз, нам предложили призвать, объявить 23 августа 1939 -го года днем памяти жертв тоталитаризма и советского, и немецкого, и Рейха, и СССР и так далее. Поэтому вот, если коротко, комментарии такие, можно подробнее, но ну, если вы хотите, можно об этом больше и подробнее, а можно дальше двигаться. Советские патриоты, которые есть до сих пор в российском обществе, часто на это отвечают, что Сталин действовал во благо СССР, пытаясь отодвинуть границу максимально далеко от непосредственно самого СССР, тем самым снижая потенциальные риски и потенциальный ущерб от гипотетического вторжения Гитлера. Вам есть что ответить таким советским патриотам? Ну да, конечно, я не знаю, что такое советский патриот, потому что советский режим – это режим тоталитарного подавления русских людей, российских людей, и русских, и евреев, и всех, кто жил в Советском Союзе. Потому что такое советский патриот – это какое-то понятие мифологическое. Это как иногда говорят «до встречи в эфире», да, но, как известно, эфира не существует, поэтому это некоторая метафора. Вот. Но если все-таки отреагировать на заявления так называемых советских патриотов, то надо иметь в виду, что подписание секретного протокола помогло Гитлеру захватить значительную часть Европы. Сталин непосредственно помогал Гитлеру и поставками, и по дипломатическим каналам. Кстати, в то время, недавно я читал сборник документов, который у нас публиковался в 1939 году, вот, в то время наша пропаганда, наш МИД настаивал на том, что Германия и Советский Союз, две миролюбивые державы, главные миролюбивые державы в Европе, мы за мир там и так Что только не, не говорили, не писали. Но благодаря этому протоколу, еще раз повторяю, немцы захватили Францию, Норвегию, Данию, Австрию, Чехию, Словакию и так далее. И, так далее, и когда они набрали тот потенциал, с которым можно было действовать против СССР, Гитер сказал, ну, пожалуй, я на грубо говоря, урою и пойду войной на СССР. Советский Союз эти два года не только не использовал, он не только ничего э, не усилил, но ну, еще добивали там военных, высший офицерский корпус, и э, в конце концов э, практика, как известно, критерий истины, в результате нападения Рейха Красная Армия бежала аж до Москвы и до Волги. Понимаете, вот это страшно говорить, потому что это мой отец, который начал на границе э, войну. Вот. Но было именно так, в этом правда. Поэтому никаких э, преференций этот протокол не дал. Он э, Вообще Сталин не понимал, что происходит. Поэтому, когда говорят, что Сталин использовал для э, укрепления Красной Армии, а почему 22 июня Сталин не понимал, что война началась? Он же 22 июня не мог сориентироваться. То ли это провокация, то ли это игра такая, то ли что. 25 июня он через Бери обратился к болгарскому послу, и тот должен был связаться с Гитлером и договориться о том, что территории, которую немцы взяли, пусть останутся за немцами, и мы вновь возобновляем дружеские отношения. И три дня до 28 июня Сталин ждал, когда же Гитлер ответит, но ответа не поступило, до сих пор неизвестно почему, то ли... Стаменов, посол Болгарии, не смог связаться, то ли Гитлер не захотел отвечать, 30-го был создан комитет обороны, госкомитет обороны, только 3 июля Сталин, наконец, поняв, что происходит, обратился к советскому народу. Поэтому какой выигрыш от секретного протокола, объясните, пожалуйста, введите, внесите в студию аргументы, я их выслушаю. Я их не вижу, я вижу прямо противоположное. Кстати, я добавлю, что Николай II, Николай Кровавый, как его большевики называли, за 6 лет до начала Первой мировой войны получил так называемую карту, секретную карту расположения немецких войск в случае начала войны. Русская, русская разведка, в отличие от советской, работала эффективно. В общем, советская тоже работала неплохо, но возглавлялась она негодяями, коммунистами, которые никому не доверяли и всех ставили к стенке. Вот. И за шесть лет до начала Первой мировой войны Николай II уже понимал, что скорее всего воевать придется с немцами и готовился к этому. С 1908 по 1614 год русская экономика выросла в полтора раза. Похожая ситуация была и с Александром I, который за 6 лет до нападения Наполеона в беседе с Барклаем обсуждал перспективы войны с Наполеоном. Оба пришли к выводу, что... Наполеон не остановить, он все равно нападет на Россию. И поэтому было принято очень мудрое решение, так называемая отступательная тактика. Это очень не непросто вот заманивать на свою территорию, но не вступать в бой. И поэтому границу России перешло 600 тысяч французских военных, ну, так называемая Великая Армия. Вот. А до Бородино дошло только 200 тысяч. А под Малоярославцем, где была решающая битва окончательно, там было 25 тысяч французов. Вот так они сберегли русских людей. А Сталин 22-го не мог понять, что происходит. Поэтому приписывать ему какие-то стратегические прогнозы абсолютно не бездарен как, как политик, как стратег. У нас ввели это понятие «выдающийся менеджер». Да? Но когда стало понятно, что ССР, сталинский СССР распался, в чем выдающаяся роль Сталина, как-то по приволке и говорить перестали. Здесь можно было бы еще вспомнить и сравнить потери, потери СССР в Великой Отечественной войне и потери Российской империи в Первой мировой войне. Сами эти цифры говорят за себя. Я точных цифр не помню, но я помню только порядке. Вы можете их озвучить? Я, я, я, Даниил, я знаю точные цифры, причем я настаиваю, это точные цифры. В Первой мировой Россия потеряла… была сводка Верховного командования при императорской. армии, последняя сводка была в феврале 1917 года. Согласно этой сводке Россия потеряла убитыми и погибшими от ран 598 тысяч человек. Считается, что ну, после этого произошла февральская революция, и война продолжалась, считается, что не более 100 тысяч погибло русских после вот, февраля. Поэтому общее количество потерь 700 тысяч человек русская армия потеряла. Что касается Великой Отечественной, то мы не просто не знаем, но она нами манипулирует, потому что цифра потерь менялась 6 или 7 раз. 7 миллионов, сказал Сталин, потом дошли до 42 миллионов, это только официальные цифры. Потом сейчас опять называют цифру 27 миллионов. Но здесь возникает такой вопрос. Если в 6 раз меняется количество погибших, то вся статистика должна меняться. Количество ветеранов, количество пенсионеров, количество занятых. Вот, то есть каждый год выходит сборник ТСУ. И никакие цифры не меняются. Только цифры о том, сколько погибло в Великой Отечественной войне. И Если они меняются не на проценты, а в разы, Значит, вся статистика абсолютно неадекватная. Кстати, данные Соединенных Штатов и Великобритании о англичанах. Англия воевала, участвовала в войне не с 22 июня, а с 3 сентября 1939 года. Она подверглась адским бомбардировкам, она смогла их выдержать. Вот Англия, включая мирное население, потеряла чуть больше через 400 тысяч человек. А Соединенные Штаты чуть, чуть больше 400 тысяч, человек эта цифра не пересматривалась. То есть, повторяю, в первые мировые мы потеряли 700 тысяч, а Великой Отечественной потеряли 42 миллиона по официальным данным. В 60 раз больше. О чем ни, ни анализа, ни разбора, ни рефлексии. Мы только бьем барабаны и кричим ура, понимаете? Но это ужас, это национальный позор, я бы сказал. Я от себя добавлю, что, на мой взгляд, Сталин совершил еще одну большую ошибку, поучаствовав в нападении на Польшу и ее разделе, создал большую, протяженную, удобную для германских войск общую границу с Рейхом. Что, кстати, сказалось потом, в июне 1941 года. Но вот... Такая еще одна фраза. Дело в том, что он не только создал новую границу, но на эту новую границу вышли советские военные советские пограничники. И они увидели, как живут в этой порабощенной Польше, как живут в порабощенной Финляндии, от которой тоже отхватили кусок территории и так далее, и так далее. И это одна из причин, почему Красная армия отступала. Мало того, что это люди, по которым прошел Красный Террор, Голодомор, Депортация, Раскулачивание, Расказачивание и так, советизация, так, так еще и они увидели, как живут в других странах. Все это было секретом, все это было тайной. Я могу просто как бы семейные воспоминания добавить, потому что мой отец, я как-то перед литовцами публично извинялся, но в 1639 году мой отец, офицер Красной Армии, вместе с женой, был направлен в Литву. И я. До конца дней слушал иногда воспоминания матери, которая рассказывала, как они жили в Литве, какая была сказочная жизнь. Никогда такой жизни в СССР у нее не было. Это было в капиталистической буржуазной Литве. Есть еще одно возражение не только советских патриотов, ну и вообще и частично историков и политиков которые говорят о том, что в те времена, о которых мы говорим, подобный стиль поведения, подобный сталинскому, был нормой. Речь, прежде всего, идет о мюнхенских соглашениях, которые часто называют мюнхенским сговором, о том, что та же Польша в действительности поучаствовала в разделе Чехословакии, оккупировала Тишинскую область, ну и так далее. Вот, на ваш взгляд, насколько правомерно сравнивать такие вещи? Вы знаете, сравнивать можно все, главное, вывод сделать правильный. Действительно, поляки участвовали, это поляки извинились. Значит, в чем разница между Мюнхеном и Молотом Риббентропом? Мюнхенский сговор, как его у нас называют, да, в общем-то, и на Западе так называют, это неудачная попытка уступить Гитлеру ради того, чтобы он замолк, затих и не начинал войну. Это попытка, оказывается, ему кусок Чехии давали, отдали. Кстати, богемия, которую он получил, но ну, вообще там действительно большая часть населения немцы. Вот. Но это не значит, что нужно было отдавать немцам эту территорию. Вот немцы, ну, живите в Чехии, как вы жили. Короче говоря, если не уходить в детали, суть Мюнхена в том, чтобы умастить как бы, Гитлера, закормить его, чтобы он получил кусок Чехии, успокоился и дальше не воевал, и войны бы не было. А, кстати, есть данные о том, что Сталин дипломатическими путями и методами пытался поддержать этот сговор, считая, что это кончится совсем не тем, чем на что рассчитывали англичане и французы. Значит, повторяю, это попытка избежать войны у маслев Гитлера. А э, секретный протокол Молотова-Риббентропа – это попытка развязать войну, и удачная и она и привела, подписание этого договора позволило Гитлеру начать войну с Польшей, потому что он изначально сомневался, он не был уверен, что он победит в этой войне, он, кстати, призывал Муссолини участвовать, включиться 1 сентября 1939 года, Муссолини сказал, нет, Италия в этом не участвует, а Сталин он уговорил, причем тоже, там, если есть время, я бы сказал некоторые детали, дело в том, что, дело в том, что... Сталин должен был по договоренности устной с Гитлером, он должен был не позднее, чем через две недели вступить в эту войну. А для себя он, как, когда, когда нападение Германии началось, то поляки очень здорово сопротивлялись, отчаянно сопротивлялись. И прошло две недели, а Варшава не была захвачена фашистами. И Сталин решил, ну что я полезу, пусть он сначала там разберется с Варшавой, возьмет Варшаву, тогда я помогу. А не возьмет Варшаву, я и... Подумай еще, как себя вести. Вот. А две недели прошло, и тогда Гитлер сообщил Сталину, что если ты усатый черт, если ты вообще не участвуешь в этом деле, я без тебя все сделаю. И тогда Сталин решил, да, пожалуй, надо включиться. И на 17-й день войны, без объявления войны, начал войну с Польшей. В чем там еще такая деталь, что территория, которая отойдет Советскому Союзу, заранее была определена. И немцы, немецкая авиация с 1 сентября по 17 бомбила не только Варшаву, не только западную часть Польши, она бомбила те территории, в которые должна была прийти Красная Армия по договоренности с Москвой. Вот что они творили. Есть еще одно последнее для этого разговора возражение, которое я порой слышу по поводу роли Сталина в развязании Второй мировой войны. Некоторые критики говорят, что ну послушайте, а были достаточно цивилизованные, признанные мировым сообществом страны, которые вообще либо участвовали в союзе с Гитлером, либо придерживались нейтралитета. Ну, речь прежде всего идет, конечно, о Финляндии и о Франкийской Испании. И ничего, значит, правильно выбранная э, тактика ближе к концу войны э, привела к тому, что они не понесли никакой ответственности за участие, либо в, там, в, за косвенную поддержку э, нацистской Германии. Что на это можно сказать? Я думаю, что вообще политическая история, реальная история и понятие справедливости, они не всегда совпадают. Поэтому здесь нужно каждую ситуацию рассматривать конкретно. Что касается Финляндии, например, то ведь Советский Союз напал на Финляндию в декабре 1939 года и тем самым обусловил последующий союз финнов и немцев. И Гитлера, потому что в Финляндии издеваться было некуда, куда она могла, как, как она могла поступать. Вот. Поэтому здесь много разных деталей. Но я, может быть, совсем на другой вопрос отвечу, который лучше пояснит ситуацию и будет ответом на, на то, о чем мы говорим. Дело в том, что Сталин не 22 июня напал на Гитлера. И не 1 сентября его поддержал. А большевики, когда пришли к власти, они изначально выдвинули лозунг мировой революции. Причем довольно быстро Ленин понял. Что Ленин успел понять, что никакой мировой революции нет. Потому что они шесть раз пытались устроить революцию в Германии, посылали туда людей, средства, финансы, оружие. Все это провалилось. Пытались революцию в Венгрии, провалилось. Пытались Болгарии восстание устроить, провалилось. И Сталин понял. И Ленин понял, что э, лозунг мировой революции снимать не нужно, но нужна мировая война, нужно свои войска направить туда, и тогда не наведут там нужный нам порядок. Поэтому война готовилась изначально, и целые десятилетия ушли м, у Сталина на то, чтобы эту войну подготовить. Нужны подходящие ситуации, нужно было подходящее соотношение силы, когда э, ну вот еще Испания как раз разделила Гитлера, и, э, и Сталина, потому что еще с Вейморской республикой большевики имели соглашение секретное, которое помогали немцам восстановить свою армию. Кстати, есть замечательная книжка наших двух историков, которая называется «Фашистский меч ковался в СССР». Эту книжку она вышла, а потом ее чудовищно ругали и, в общем-то, по-моему, она в начале 90-х да, еще появилась. Она, По-моему, она в конце, я не читал, она в конце, в начале еще не успели, еще, еще. историки наши не успели вздохнуть. Вот. То, То есть сначала с Веймарской республикой мы договаривались, потом вот война в Испании нас разделила, и Советский Союз поддерживал республиканцев, а Рейх поддерживал Франка, вот. И как только кончилась война в Испании, пока через четыре месяца был подписан уже секретный протокол, и мы стали друзьями, и мы вместе развязывали войну. Есть даже такая достаточно резкая точка зрения, которая говорит, что вообще фашизм как явление – это, собственно говоря, реакция на экспансию большевизма. Хотя это утверждение попахивает, конечно, реабилитацией фашизма. Здесь надо быть аккуратным. Знаете, у меня здесь другая точка зрения. Я думаю, что не фашизм, а коммунизм имеют одни и те же корни. Это не одно компенсирует другое. Это просто две, две версии, два как бы разных извода, два типа, две разные реакции на одну и ту же причину. На мой взгляд, подлинная причина заключается в том, что до конца XIX века вся Европа жила по принципу «Бог есть мера всех вещей и отношений» все было через Бога, император – это помазанник Божий, и э, христианский мир, христи... он полностью как бы был прописан, отрегулирован, выявлено, что высшее, что низшее, к чему нужно стремиться, что нужно осуждать и так далее, и так далее. А утрата Бога – это самая цитируемая фраза Достоевского, «Если Бога нет, все дозволено». Но утрата Бога она вызвала целый ряд следствий и результатов очень серьезных, ну, например, в России появилась интеллигенция, чего нет нигде в других странах. Интеллигенция – это не просто люди с сознанием, но люди с моралью. Это, это, это попытка компенсировать потерю Бога. То есть нужны какие-то э, лидеры, которых, которым можно прислушаться, Причем они совершенно неформальные. Вот. Даже нельзя самому про себя сказать я «Интеллигент». Это нескромно, потому что это оценочное суждение. Вот. Их никто не назначал. Это один ответ. То есть утрата Бога, она привела <къех> к тому, что вот у нас появилась интеллигенция, а другой ответ – появились человека-боги, появились вожди, которые сказали, «Я знаю как, слушай меня, я вот э, укажу путь». И эти вожди были разные. Это было фюрер, и дучи, и каудилия, и э, вождь мирового пролетариата. Это все явления одного и того же порядка. Вот вакуум ценностей, вакуум авторитетов, отсутствие э, э, э, веры, христианства, кризис христианства – вот, ну, известно, к чему это привело, вот, этот вождизм, он привел к тяжелейшим потерям, утратам, к войнам, кризисам и так далее, и так далее. Мы ищем другой путь, но это уже немножко другая тема. Так что, я думаю, что не фашизм породил коммунизм, не коммунизм породил фашизм а безбожие породило вот тоталитаризм. Вот что произошло. Возвращаясь к теме самой войны, мы знаем, что после вторжения Гитлера на территорию СССР ситуация для советской армии, советского народа и советских властей развелась драматически. Ну, фактически это был разгром, бегство, рассечение линии фронта, массовая сдача в плен. Речь идет, Я слышал разные цифры от миллиона до двух миллионов людей, которые в общем, больше трех миллионов был за первые полгода ушло или попало в плен. Это цифры, которые подтверждаются, хотя ну хорошо, они будут перебивать. И да, я лично слышал, ну не от самих ветеранов, но от их детей, с которыми мне приходилось общаться, что вот, они сами видели вот этот момент прорыва наступления гитлеровских войск и говорили, что люди сдавались в плен весьма охотно, по крайней мере первый год войны. Или первые месяцы. Как вы думаете, чем можно объяснить вообще такой катастрофический сценарий? Да, начало войны было крайне неудачным для Советского Союза. И, кстати, вот, поскольку я намного вас старше, я прекрасно помню в 60-е, 70-е, когда все фильмы о войне, официальные, там, более удачные, менее удачные, они всегда пытались ответить на вопрос, а почему мы отступали до Москвы? А что же наша армия, непобедимая, легендарная, в боях познавшая радость побед, и вдруг, вдруг такое случилось? И э, привело это к тому, что уже в 90-е годы этот вопрос, ответ дан не был. А в 90-е годы вообще этот вопрос забыли, почему отступали-то, ведь мы же готовились к войне, ведь там колоссальные, кстати, совершенно засекречены цифры о том, какое количество техники было, военной техники, боеприпасов было потеряно в первые недели войны, потому что все стратегические склады делались на границе. Я не утверждаю, что это так, но я вполне допускаю, что Сталин сам готовился нападать, хотя вот это тоже один из открытых вопросов. То ли готовился нападать, то ли хотел сговариваться с Гитлером и вместе действовать. Но склады были на границе, он не ожидал, что придется отступать и уходить. Так вот, почему же, с чем же было связано это отступление? Но отступление было связано с тем, что, я уже говорил, с тем, что красноармейцы не собирались защищать этот режим. Это был не их режим, это была не их власть, это была не русская власть. Кстати, вот вам такой такой пример осенью 41 года немцы подходили к городу Локоть сейчас существует Локоть в Брянской области и местные жители собрались на сход и сказали мы создаем Локотское самоуправление создаем Локотскую республику мы немцев сюда не постим большевики уже удрали пусть убегают и вот была создана Локотская республика и интересно что знаете, когда вот Иван Грозный, который привел страну к Смуте, кончился это тем, что как только избавились от Смута, тут же восстановили старую систему управления. Тут же, в году, избрали нового царя Романова. А когда большевики ушли из локтя и немцы приближались, то советскую власть никто в локте не восстанавливал, а установили свою новую независимую. Ну насколько это возможно было в то время. Там не было немецких войск, не было, кроме, кроме раненых, которых там лечили, немецкая армия в локте не была. И была создана Локотская республика, Русская республика, вот, которая просуществовала почти два года. То есть, э, э, советский режим, он рухнул в 91 году, можно сказать, в 93-м, хотя часть он, конечно, и сегодня существует, но его неадекватность, его несоразмерность стране, хотя этот режим был не свой, но поэтому и, и, и была массовая сдача в плен, я бы еще добавил, 3 миллиона человек, то есть практически русская армия, красная армия перестала существовать к концу 1941 первого года, Сталин называл 42-й год годом учебы, но вот тогда это звучало, я не понимаю, как они это все восприняли, Вот год, какой учебы, учиться на было до войны, не во время, более того фактически вместе с началом Отечественной войны возобновилась гражданская война, потому что миллион сто тысяч человек в частности в локте власов и не только власов воевали против собственной власти, причем надо все-таки сказать, что они не были фашистами, власов не имел отношения к фашизму, и но ну, конечно он оказался на территории рейха но, кстати, у Власова была своя договоренность со Штауфенбергом, руководителем покушения на Гитлера. И когда покушение это началось, когда, когда оно было назначено, Власов оказался на территории Пскова со своими дивизиями. Предполагалось, что если Штауфенберг победит, то Власов пойдет в Россию и будет освобождать Россию от большевиков. Вот, то есть, такого глубочайшего кризиса политического Россия не знала. И когда Наполеон шел на Москву, ни один русский человек не был в армии Наполеона. Когда Кайзер Вильгельм шел на, на Россию, русских не было в армии Кайзера. А э, в армии вер, Вермахта под Сталинградом там, э, десятки тысяч русских вместе с немцами обороняли и попали в плен, а потом, конечно, погибли. Об этом, об этом, вот Путин был очень недоволен, что в учебнике истории, в каком-то учебнике истории вот так и не нашли, оказалось, что это не так. Просто неверно. Якобы в учебнике истории для школ, для гимназии нет информации о Сталинградской битве. А сколько, какое огромное количество информации, которая имеет важнейший смысл, так, так и не попало в школьные учебники. Например, в 1946-1947 году, После окончания войны, когда вернулись с фронта крепкие ребята, которые воевали, не все были там э, разбитые, чуть живые, были крепкие, здоровые парни, вот. И они были уверены, что теперь колхозы распустят, э, ГУЛАГ распустят, кому это? Ну, мы же победили. Вот чтобы они не строили ложных иллюзий, в 46-47 году Сталин организовал третий искусственный голодомор. Два миллиона человек было уморено с голоду, погибло от каннибализма и от голода. Поэтому вот правда о войне она до сих пор не рассказана. Хотя, кстати, то, что я называю об этом, я назову источник, потому что об этом прекрасно написал тоже в конце 90-х, еще во времена Ельцина ведущий специалист по русской истории, ведущий специалист Института российской истории Вениамин Федорович Зима который написал книгу «Голод ССР» в в 1946-1947 году. Он, он там назвал цифры, он назвал факты, что происходило. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему, несмотря на все это, на огромное неприятие советского режима и лично Сталина населением России, несмотря на огромный процент коллаборации, в том числе русской коллаборации, несмотря на разгром Красной Армии в первые месяцы войны, Советскому Союзу все-таки удалось победить в этой войне? Да, удалось победить, я бы назвал несколько причин. Но ну, самое как бы банальное, о чем у нас не любят говорить, но вовсе не единственное. В конце войны Сталин не раз повторял, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. То есть без помощи союзников, сегодня говорят о решающем вкладе, чей решающие вклад. Ну что вы, кому вы рассказываете? Вы, вы что, хотите невеж сформировать? Надо благодарить, в этот день надо объявить День скорби, Потому что погибло столько людей, сколько никогда не погибало. И в этот день нужно благодарить западных союзников, которые нам помогли, решающим образом помогли. Но это не единственный фактор. Другой важный фактор заключался в том, что... Э, вот мы говорили несколько раз о пленных. Да? Они пошли в плен, они пошли сдаваться. И когда они пошли в плен, то они увидели такое чего им стало очень-очень э, худо, потому что первые месяцы пленных Гитлер даже не кормил. То есть, да, о, я знаю. Как хотите, так, так вот и, и живите. И там местные бабушки, тетеньки им бросали куски хлеба. То есть я видел в фильме э, Пивоварова про оборону Ржева. Там есть небольшой фрагмент, снятый за колючей проволокой, где русские солдаты на оккупированной территории. И вот эта зима, кругом снег, а на территории, где находятся эти солдаты, нет ни кусочков снега, все съели снег. Есть, пить нечего, ничего не давали. И когда некоторые, ушедшие туда, к немцам, потом смогли еще и вернуться назад и рассказать, что творится по ту линию фронта, то тогда поняли, да, ребята, тут другого выхода нет. Вот это был очень важный фактор. И еще, то есть, помощь Запада, Дикое, дикое античеловеческое поведение нацистов-захватчиков. Вот. И третий фактор, конечно, то, что Сталин смог превратить всю страну, весь народ в жесткую железную машину войны. То есть у нас до сих пор гордятся тем, пока кадры, как э, 15-летние мальчишки стоят на ящиках у токарных станков и затачивают снаряды. Да. Вот э, Так вообще в Первом мировой ничего подобного не было. И никаких детей никуда не ставили к станкам, и страна воевала, и страна практически победила в Первой мировой войне, пока Ленин не продал и не предал страну, и не сдался немцам. Вот. То есть такое перенапряжение, сверхнапряжение, оно, оно конечно... Ну, там, там цифры есть. Ну, цифры Сколько у нас штрафбат попало, там сотни тысяч человек. Сколько было осуждено там, в лагерях. Знаете, вот во время войны ГУЛАГ был и остался, хотя часть заключенных выпустили, отправили на фронт, но часть не выпустили, потому что им не верили. И примерно миллион человек за время войны погиб в ГУЛАГе. А когда в 1854 году началась оборона Севастополя, то э, начальник обороны э, Корнилов? Корнилов, Корнилов, совершенно верно, Корнилов, вот Корнилов пошел в местную тюрьму, всех заключенных, включая тех, кто был в колодках, убийц, сняли, вытащили оттуда, и все побежали защищать свой город. Понимаете, вот как, как даже заключенные, когда даже приговоренные в колодках, защищали свою страну и свою землю в 1854 году, и сколько погибло в ГУЛАГе, из которого не выпускали. И это огромная тема, потому что, например, в блокадном Ленинграде, где сидели заключенные в тюрьмах, поступили очень просто, заперли двери, ворота, и они там все, их не открывали, месяц, пока там никого не осталось. Вот что творилось, что происходило. Вы уже частично ответили на мой последний вопрос, который я подготовил на сегодня, назвав 9 мая скорее днем скорби. Вы могли бы вот сказать, в свободной России, что нам делать с этим днем, отмечать ли или не отмечать, и если отмечать, то Как? Вы знаете, если, если отвечать на этот вопрос, то, во-первых, нельзя вырывать советскую историю. Советское государство – это не Россия, это разные вещи. Но народ, который был русский народ, российский народ, он остался, хотя он, конечно, очень сильно пострадал. Но если вот как-то вписывать и соотносить советское с досоветским, я бы сказал, что Великая Отечественная война – это самая ужасная и тяжелая война, и самая неэффективная война за 300 лет нашей истории. То есть таких неудач не было. Это была э, тяжелейшая, неудачная и страшная война. Поэтому э, отмечать нужно действительно настоящие победы. Они были, их было немало. Там, там Тот же Петр I в 1609 году под Алтавой э, разбил Карла XII, причем э, э, у Петра было меньше войск, чем у Карла, он их разбил. Вот. Были победы, великие победы, и 150 лет русская армия не знала поражений. Поэтому 9 мая эта дата никогда, не, я считаю, никогда не уйдет, потому что это такие мучения были народы, о которых сегодня люди просто не понимают, что что творилось, как, как люди выжили, там ни одного живого места не осталось, То есть все было чудовищное насилие, диктатура, не знаю, с масс... мало того, что на войне происходило, мой дядь, например, один из моих... Дядя, он, он работал на эвакуированном заводе из Москвы, вывезли завод Лихачёв. Он рассказал, что самое тяжелое время – это работа на заводе в эвакуации, потому что все нормативы были чудовищные, никаких условий для труда, ни крыши над головой, ничего нет. А нужно было выпускать товары, продукцию военную, деваться было некуда. Вот, Поэтому забывать об этом нельзя. Это, это день скорби, это день страшных испытаний, это день страшных лишений. Многое мы уже никогда не вернем. Вообще историки говорят, что наш народ до войны и после войны – это разные, это уже разные народы. Очень многое было потеряно, утрачено. Советизм так и пер э, отовсюду и навязывался. Вот. Но э, забывать это нельзя. Во вообще забывать нельзя ничего. Когда я говорю, даю самую негативную оценку Советскому Союзу, я никогда не говорю, что нужно забыть. Нужно помнить и за все ответить, и за все привлечь к ответственности за то, что творилось в советские времена. Нужен суд на ДССР. А 9 мая, повторяю, это день скорби. Спасибо большое. Я предлагаю на этой печальной ноте остановиться. Ну, а с вами были Игорь Чубайс и Даниил Константинов на канале форума Свободной России с разговором о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне и 9 мая. Спасибо форуму. Спасибо вам. Всего доброго.